Фоновые плитки 30 на 60 под камень ракушечник, в том числе, которая используется в небоскребе, камень такой. А также понос из четырех частей, которые можно располагать как горизонтально, так и вертикально, получая такой вот прекрасный вид. Как будто бы с небоскреба на город. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.